Привет, друзья! Тема сегодняшнего ролика – лапки для пришивания шнура и декоративной нити на швейных и швейно-вышивальных машинах Бернина. И прежде чем приступить к перечислению лапок, давайте разберемся, какие конкретно лапки подойдут к вашей модели машины. Для этого необходимо перейти на сайт Бернина, ссылочка ну, у нас, если не найдете, есть под роликом YouTube. Зайти в раздел «Аксессуары» и в графе «Ограничить принадлежностью, указать категорию. Выбрать свою модель, нажать кнопку «Найти» и откроется список клапок, которые подходят непосредственно к вашей модели. Кстати, в свое время Бернина выпустила весьма полезное приложение для iPad и iPhone, в котором можно было легко и просто подобрать нужный аксессуар к своей машине. Но, к сожалению, приложение, похоже, не обновляется. По крайней мере, последней модели Бернина я в нем не нашла. Но мы будем надеяться на лучшее, поскольку приложение очень даже удобное было. Ну, сейчас возвращаемся к лапкам. Среди лапок для пришивания шнура и декоративной нити я нашла следующие. Надеюсь, что ничего не пропустила. Лапка номер шесть Используется для создания гладевых, сатиновых валиков при выполнении аппликации, а также для пришивания декоративного шнура или нитки максимальной толщиной 5,5 мм. Нить должна пройти в отверстие, которое вы видите в лапке. Используя декоративную строчку, а также играя на контрасте нить шнур, можно добиваться интересных декоративных эффектов. Лапка номер 11. Для шитья декоративной нити толщиной примерно до 2 мм. Именно под такую толщину на обратной стороне лапки имеется желобок. Декоративный эффект формируется за счет применения различных декоративных нитей, шнуров, а также за счет применения декоративных строчек. Можно играть на контрасте опять-таки шнур, нить. Вместе с лапкой можно использовать направляющую, которая позволит вам прокладывать параллельные строчки на заданном расстоянии. По-моему, прекрасно. Вот еще один интересный прием. Это возможность, возможность обшивки проволоки. Те, кто занимается созданием украшений цветов, по достоинству оценят эту возможность. По-моему, прекрасно. Обычный зигзаг, а вот такая красота. Лапка номер 21. Для пришивания шнура диаметром до трех миллиметров Можно и толще, но главное, чтобы он прошел в отверстие. Используя специальную строчку и нить в тон, а лучше мононить, вы пришьете так, что стежков не будет видно. Лапка 22 и лапка 25. Эти две лапки для пришивания от 1 до 5 нитей. Отличаются они количеством желобков. Подходит для работы с тонкими декоративными нитями. Нить должна свободно проходить по желобкам. Эффект формируется за счет игры цвета, фактурой нити, подбором ниток и, конечно же, декоративных строчек. Лапка 23 для аппликаций. Также имеет желобок для прокладывания шнура. Благодаря тому, что лапка прозрачная, вы будете видеть все, что происходит у вас под иглой во время работы. Процесс шитья достаточно простой, как вы видите. прокладываете шнур, шить шитье. Была бы фантазия. Лапки 59 c и 60 c Для работы со шнурами 4,6 мм и 7,8 мм соответственно. Вы можете прокладывать одновременно один или два шнура. А при использовании направляющей создавать параллельные строчки. Эти две лапки идеально подходят для пришивания канта. Ну вот, пожалуй, все о пришивании шнура и декоративной нити. Стучитесь в наш интернет-магазин, заказывайте лапки. До скорых встреч!